Рада сообщить, что к нам поступили новинки. Долгожданные, которые у нас идут как накладные, так и подвесные. Сейчас мы с вами распакуем одну из наших моделей. Они уже поступили на склад. Данная модель идет с пультом управления. Здесь также идет радиопульт. Как вы знаете, его преимущество, то, что он сквозь тело, увеличим радиус действия. Что у нас идет в комплекте? Инструкция, перчатки, чтобы не попасть корпус светильника пуль, и сам светильник батарейки у нас идут также в комплекте вот они они здесь спрятались вот светильник у нас идет здесь три вида материалов металл пластик который выглядит как кристаллики опять металл и потом у нас идет акриловая часть когда она включена очень красиво подсвечивается и смотрите, как можно здорово их миксовать. То есть вы можете светильник данный установить в комнате накладным способом, а чуть дальше, или сделать акцент где-то, например, на столом, в гостиной, где вам нужно, повесить вот такой вот классный подвесной светильник. Подвесной светильник диаметром 50 см. Он идет в одной цветовой температуре 4000 кельвинов. Подвес регулируется. Максимальная длина 1 метр 20 см.